Здравствуйте. Здравствуйте подписчики моего канала. Вот очередной мой выпуск по котлу, электрокотел ЭОФ 4.2. Что могу сказать? Что не знаю, но ну, инженера этого разработчика этого котла ну, нужно было бы уволить нафиг вот пришлось все переделать сделать по отдельности все темы вот их группа безопасности также вот терморегулятор отдельно поставил сейчас работает один но 2 киловатта здесь реле времени недельное и два двадцати пяти амперных 2 25 амперных, -амперных релюшки. Также здесь запитан насос. Вот будет система GPS. Управления пока еще не сделано. Почему? Хочу сказать, что почему он вышел из строя. Вот здесь вот такой вот блок. получается у нас не знаю насколько он там 16 ампер но он их не держит вот что случилось при коротковременем не более часу включения второй ступени первая ступень просто напросто выгорела точнее сплавилась вот здесь аж поплавило все отключаться он перестал если вторая ступень не работала она только час проработала то было нормально а вот с первой ступени все выгорело и все из-за того, что первая и вторая ступень хоть они здесь вот два вроде разных выключателя но вся нагрузка 25 ампер, грубо говоря проходит через вот этот вот выключатель потому что вторая ступень сделана так, что не не включается при не включенной первой ступени. А также было сделано, что первая ступень работает без терморегулятора. А что при потере воды возможны нехорошие последствия. Вот поэтому пришлось все вот это вот дело переделать. Все их барахло пришлось убрать поэтому в избежание пожаров кто не электрик лучше такой котел не брать очень очень опасно без переделки все всем хорошего настроения всего хорошего